привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу решение проблемы, почему вы не слышите щелчки клавиатуры на вашем iPhone или iPad. Я уже записывал об этом видеоролик. Есть, по-моему, даже один или два, точно не помню, но вы активно мне об этом пишете. Решение проблемы простое. Берете ваш iPhone, для начала заходите в настроечки, звуки, рингтоны, Опускайтесь в самый низ и у вас должна быть активирован ползунок щелчки клавиатуры. Это раз. Второе, вы должны выйти полностью на рабочий стол, включить максимальную громкость до полной полосы завершения звонка. То есть не громкость музыки и наушников, там, а именно звонка. То есть звонок и громкость звука у вас там каких-то там... на соцсетях это разные вещи немножко. И третье, качелька звук без звук у вас должна быть активирована вверх, а не вниз. Это все те три пункта, которые вам нужно знать, чтобы ваши щелчки были слышны. Но вдруг по каким-то причинам, если у вас не работает качелька либо же кнопки регулировки громкости на уменьшение либо на увеличение, есть выход простой. Вам нужно активировать Assistive Touch. Также заходите в настройки, прописываете Assistive Touch. Активируете, заходите, выбираете главный пункт, это аппарат. В этом аппарате, когда нажмете, вы увидите и регулировку громкости, и точно так же звук без звука. Это будет полное решение проблем данной ситуации. Если же вам ничего с этого не помогло, значит скорее всего у вас какой-то системный баг, то есть проблема модема. Вы можете зайти в настройки об этом устройстве, прошивку модема. Если вы не увидите в прошивке модема никаких цифр, значит труба вашей плате скорее всего. Может быть решение проблемы в перепрошивке, сбросить полностью настройки и восстановиться заново и если же в этой ситуации вам ничего не поможет значит ну тогда уже все здесь вам ничего не поможет кроме того как просто заменить плату либо на новое устройство к сожалению а чтобы быть в курсе моих событий знаете что нужно правильно подписка лайк комментарии прожмите колокольчик чтобы потом не пропустить мои новые видео всем пока